Мы рады вас приветствовать. Я Ирина Скрянкина, руководитель отдела еврейского образования и развития еврейских общин проекта ШЭШ. С командой нашей... А у кого ребенок? Можно выключить микрофон? Давайте мы сразу договоримся. Говорящий включает звук, все остальные отключают и по мере надобности включают. Кать, и можно включать запись? Кать, уже включила запись, эта запись у нас уже есть. Поэтому мы рады приветствовать вас, что мы нашли время. Значит, вам эта тема очень важна. И э, я уже представилась, и мои коллеги сейчас тоже представятся. Здравствуйте, меня зовут Марина Константинова. Я э, руководитель программы «Женское здоровье» проекта Кэшер. И, э, Человек, который давно и очень личностно занимается той темой, ради которой мы сегодня собрались. Специалист в области э, темы истории еврейского народа и профилактики Холокоста. Профилактики, потому что мы все наши мероприятия посвящаем тому, чтобы это никогда не повторилось. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Марина Мардукович, я региональный представитель э, в Республике Беларусь, Кешера, и также являюсь координатором по еврейскому образованию. Вот. И э, тема Холокоста э, тоже мне не безразлична, и я ей давно занимаюсь, и с детьми, и в общении. Но сейчас вот представилась возможность побывать на обучающем семинаре в Ядвашем. Образовательные да? аспекты истории Холокоста. Вот. И поэтому тоже об этом будет идти речь на нашем вебинаре. Спасибо, Марин. Дорогие участники, пожалуйста, напишите в чате а, ваше имя, откуда вы и работали ли вы с этой темой, с темой Холокоста. Если да, то в какой аудитории? Ну, почему нам важно а, встретиться сегодня и поговорить о теме Холокоста? Потому что мы хотим с вами вместе обсудить, как личные истории наших близких переплетаются с общим историческим контекстом. Также, как сохранить семейную память, передать ее следующим поколениям. И какова роль женского взгляда в сохранении этой исторической памяти. Как говорить о теме Холокоста не только с еврейской аудиторией, но и с представителями других национальностей. И зачем это нужно обсуждать. И какие риски и сложности могут быть при обсуждении и изучении этой темы. Мы хотим дать инструменты и методику работы, для вашей дальнейшей самостоятельной работы по этой теме в семьях, общинах, учебных заведениях и межнациональных аудиториях. И что же значит само слово «Холокост»? Напишите, пожалуйста, или можете сказать. Кто знает, что значит, что слово «Холокост»? Просто. Хочет сказать, включите звук, поднимите руку. Да, включите звук, поднимите руку и скажите. Илья Владимировна, Владимир, не слышно вас. Дословно пол. Само писать. Если касается. Кнопки держать не умеем. Счастливо. Bye, пока. Что ж такое? Вот теперь слышно. Да, теперь слышно. Теперь слышно. Включайте еще раз. Угу. Вот обратите внимание, внизу на экране есть две таких иконки. Камера и звук. Вот кого перечеркнута камера, тех не слышно. Угу. Да, у вас сейчас выключен звук. Да, Сара, уничтожение. Угу. Все, я вижу. Угу. Самцов Ольга работала... Учебу я в Ашеме. с темой работала Настя, Ольга Реутов не работала. все всесожжение, все верно, от английского. И вообще корни греческие у этого слова, да, всесожжение, восходит э, этимология слова к жертве всесожжения. Помните, в Библии много раз история это упоминается жертва всесожжения. Это общий мировой термин. А в Израиле э, называют это по-другому, другим словом. Шоа, катастрофа, да, это... Э, более принято в еврейской среде. То есть, как правильно вы написали, это геноцид еврейского народа в годы Второй мировой войны. И по разным данным, ну, приняли, что это около 6 миллионов евреев было уничтожено за все это время. И причем полтора миллиона из них, это были дети. То есть на тот момент эта треть всех евреев во всем мире была уничтожена. И сегодня неонацисты, антисемитские группировки пытаются отрицать сам факт Холокоста, либо приуменьшать его масштабы. Для чего это надо? Одни хотят обелить Э, нацизм. Другие считают, что государство Израиль возникло как компенсация евреям за ужасы Второй мировой. И отрицая Холокост, они этим отрицают право Израиля на существование. И с 27 января 2006 года во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. А почему же была выбрана эта дата? Кто знает? 27 января. А, Елена Владимировна, звук опять выключен. Ага, ну, Нажмите А, все, ну, Вот теперь слышно? Да. Сейчас О слышно, да? День освобождения освенцем. Да, спасибо. И Ольга написала тоже, освободили освенцем. Александра тоже, да, освобожден освенцем. Да, кем? Нашими доблестными советскими войсками. А, Аушвиз Беркинау был освобожден, и поэтому выбрали эту дату для а, празднования Международного дня Холокоста. Кстати, вы знаете, что в этом году сколько лет исполняется этому событию? 75. И в, в, в честь этого события, что будет 21 числа в Иерусалиме? Путин приезжает. Уже дороги перекрыли. Уже да. писали, что перекрыли движение на два дня. Да, вот уже ждем гостей, написали. Да, не только Путин, но и лидеры а, других мировых держав. Это очень важно, потому что... А, Советский Союз долгие годы отрицал а, сам факт существования Холокоста. Исследования, которые были проведены а, в других а, европейских странах после окончания войны, в Советском Союзе не проводились, и очень мало а, живых фактов и свидетельств о том, что было в Холокосте. Поэтому важно, что сейчас а, наши страны повернулись к этой теме. Например, когда открывался в Вашингтоне музей Холокоста в 1993 году, ни Украина, ни Россия, ни Польша не приняли приглашение, и главы государств не прилетели на это открытие. Сейчас ситуация, слава богу, меняется, и об этой теме говорят, и мы тоже говорим, и это очень важно. А почему? Потому что а, а, Холокост действительно был, и храня память о нем, мы стремимся к тому, чтобы мир никогда больше не допустил повторения этой ужасной страницы истории, которая несет угрозу самому его существованию. Никогда больше. Дорогие друзья, я сейчас вижу, что нас здесь 28 человек. Вот трое ведущих, остальные участники нашего вебинара. Нам очень важно, чтобы каждый из вас представился в чате, написал свое имя, откуда он. Некоторые заходили под своими именами, некоторые заходят под различными именами, которые нам сложно расшифровать. И Пожалуйста, ответьте вот на тот вопрос, о котором говорила Ирина. Работали ли вы когда-нибудь с темой Холокоста? И если да, то в какой аудитории? Я хочу немножко сказать о личном опыте в работе над этой темой. Меня эта тема касается лично, потому что моя мама родилась в городе Киеве. Родилась в 1935 году, и в 1941 году, за несколько недель до того, как в Киев вошли немцы. Вот моя семья, моя мама, ребенка, не могла тогда еще решать свою судьбу, моя бабушка, мой дедушка. Дедушка ушел на фронт, бабушка и прабабушка прибались. Стоит ли покидать Киев, стоит ли уезжать в эвакуацию, или все это кончится очень быстро. Кто изучал советскую историю, знают, что накануне войны было такое настроение, что если война и начнется, она закончится очень быстро, мы сильны, мы, немцы, фашисты, буквально шапками закидаем. И только а, благодаря тому, что в нашей семье вот, было принято такое мудрое решение, а, я благодарю за это свою бабушку и свою прабабушку, в честь которой я названа, Мирьям, а, которые приняли вот это решение ехать любой ценой, а, кинуть в город, это было очень сложно, а, только таким образом наша семья сохранилась, родилась. Я через некоторое время, потом родился мой сын, и вот наша семья оставила наша семья потомков. Потому что через несколько недель в Киев вошли немцы. Знаете, это трагедия, которая произошла там. Это Бабий Яр, и совершенно, стопроцентной уверенностью могу сказать, что моя семья не была бы горниле вот этого ужасного Бабьего Яра, если бы не было... Принята вот эта попытка спастись от этого, попасть в эвакуацию. И в нашей семье много говорили о том, что предшествовало войне, как принимали людей по ту и другую сторону баррикад, что такое эвакуация, что такое ужасы Холокоста, потому что очень многие знакомые моей семьи, те, кто выжил, рассказывали об этом. Несколько лет назад мне посчастливилось принять участие в одном из семинаров европейской организации, которая называется Центропа. Это организация, которую основали учредители из Германии, Австрии и Венгрии. Они занимаются темой изучения евреев Восточной Европы и темой Холокоста. И занимаются они этой темой в двух направлениях. Они работают с преподавателями еврейских школ, еврейских учебных заведений, представителями еврейских общественных организаций, а кроме этого они э, устраивают семинары, конференции, обучающие тренинги для преподавателей общеобразовательных школ, не еврейских школ, для того, чтобы эти преподаватели, в основном это преподаватели истории, обществознания и э, иностранных языков, на своих уроках могли для своих учеников проводить такие занятия, тренинги, для того, чтобы эту тему освещать не только в еврейской аудитории, а и вне еврейской аудитории. И я работаю в двух направлениях. Я работаю и с еврейской, и с нееврейской молодежью в этом вопросе. Мне хотелось бы дать вам сегодня э, такой ракурс, каким образом можно с молодежью работать, используя материалы наших партнеров, использовать тот опыт, который привнес проект Кэшер в реализацию этих направлений. Сейчас я пытаюсь включить презентацию, которую я подготовила. Видно сейчас что-то на экране? Да, видно. Видно, да? Вы знаете, что в нашей организации есть такая программа Ладор-Вадор. И когда в прошлом году собрались учителя еврейских школ в Стамбуле на конференцию международную, нам предложили объединиться нескольким странам, нескольким городам, нескольким организациям, учебным заведениям, для того, чтобы реализовать какую-то программу. Я предложила такую программу «Ладор вадор от поколения к поколению» – арт-проект, посвященный памяти жертв колоколста. Те, кто работает с нашим молодежью, кто давно в проекте конечно, знают, что в прошлом году у нас был объявлен конкурс «Арт-челленджер» – это конкурс проектов молодежных связанных с искусством и социальной деятельностью. И вот мне пришла в голову такая мысль объединить несколько наших программ, программу еврейского образования, программу «Ладор-Вадор», программу «Мамы и дочки» и вот этот проект «Молодежный арт-челленджер» для того, чтобы донести до школьников в разных регионах, и не только в разных регионах Украины, но и в разных странах, вот, к тему а, Колокоста, через искусство. Мы объединили несколько школ ОРТ. Это школа 141 в Киеве, это школа в Вильнюсе, гимназия. И вот совсем недавно, буквально две недели назад, мы подключили Одесскую школу, специализированную 94-ю школу -орт к этому направлению. У нас на программе «Мамы и дочки» обучалась замечательная девушка вместе со своей мамой и своей сестрой-близнецом София Голубева. И э, эта девушка, кроме того, что активно работает в нашей молодежной программе, она э, учится в Киеве в Академии живописи. И вот ее знание, ее умение работать с молодежью, э, и ее тема, она э, очень часто проводит для молодежи мастер-классы, мы решили объединить вот ее это умение э, с темой Холокоста. И мастер-классы, которые она проводила, она их назвала мастер-классы по интуитивной живописи. Стартовали мы в Киеве, мы были в школе ОРД, и там мы проводили вот это занятие. Вот здесь вы видите на этой фотографии нашу команду, это преподаватели школы ОРД, и вот эти вот две студентки, Софья Голубева и ее подруга, которая тоже учится в Академии художеств. Мы назвали этот мастер-класс «Я, как и многие сейчас, живу за них, живу за нас». Это было очень важно, потому что мы работали тогда и с учениками среднего звена, это 6-7 класс, и с учениками старших классов, и наше мероприятие мы начали с того, что мы рассказали о том, жили люди до войны. Вот вы видите здесь ряд фотографий, которые мы показывали. Это фотографии, которые мы взяли тоже с сайта Центропы, но они есть и в таком широком доступе. Во всяком случае, вот эти вот две нижние фотографии знают, наверное, весь мир. Они обошли весь мир. Это вот мальчик с поднятыми руками и дети, призники Аушвица в тот момент, когда их освобождали. А вот на верхних фотографиях вы видите абсолютно мирную жизнь, но э, история вот этих вот людей, этих семей говорит о том, что практически никто из тех, кто на этих фотографиях не пережил колокост. Это еврейские семьи, это еврейские друзья, которые погибли в гарнире войны. Но для нас было очень важно говорить не только о контексте общего, о истории э, мировой, говорить о личном. От истории семьи перейти к истории народа. И а, вот здесь вы видите ряд фотографий моих семейных, фотографий, на которых а, сфотографирован мой дедушка, который погиб а, во время войны и чьим именем назвал мой сын. Моя бабушка, моя мама, вот это фотография с ее ученического билета, вот уже в лугуации, когда ей было 8 лет, а эвакуировались они, когда ей было 6 лет. И а я рассказала о истории своей а вот. семьи и попросила школьников рассказать о себе, рассказать о том, что они знают о своих семьях и о том, коснулась ли не коснулась их каким-то тем или иным образом Вторая мировая война, тема Холокоста. И вы знаете, что я обнаружила? Что были э, рассказы очень откровенные о том, как кидают э, современным детям вот эти вот знания. Один мальчик рассказывал о том, как его прадед, он был э, раввином в небольшом местечке. Он ценой своей жизни спас э, членов своей семьи, когда немцы подошли уже к их двору. Он очень долго пытался о чем-то с ними говорить. Э -э, они тем, что они задавали ему какие-то вопросы. Исход был предрешенный, в конце концов его застрелили. Но он, разговаривая с ними, дал возможности своей семье э, убежать, спрятаться сначала где-то с того сена, потом их э, прятали люди, помогали им скрыться. И вот ценой своей жизни он сохранил большую часть своей семьи. И был один мальчик, который сказал, что, к сожалению, его э, дедушка был на другой стороне Дрика, он вынужден был, э, если вы знаете, была такая история, когда были вторые эшелоны и людей, которые бежали с поля боя не потому, что они трусы, а потому что им реально нечем было воевать, их расстреливали чтобы другим неповадно было. И вот он всю жизнь мучился этим, он рассказывал о том, что он не мог поступить по-другому, ему было 18 лет, и его бы расстреляли, и, наверное, каким-то репрессиям подвергли его семью, и вот он переживал до конца своих дней вот эту трагедию. Это вот один аспект, о котором я хочу сказать, что когда мы поднимаем эту тему, надо понимать, что в нашей истории было очень много сложных и острых моментов, когда люди могли оказаться по разные стороны берега, И в этом надо думать, надо понимать, что эта тема может э, всколыхнуть самые тяжелые воспоминания. Но, тем не менее, очень важно было, что говорили дети, а вы понимаете, что несмотря на то, что это еврейская школа Орт, э, обучаются там не только еврейские дети. И вот многие из них, мы давали предварительно такое домашнее задание, они расспрашивали своих родителей своих бабушек и дедушек, и многие делились воспоминаниями, что нееврейские семьи спасали евреев, помогали им, и вы знаете, что таких людей называют праведниками мира. У кого-то есть официальный этот э, статус, у кого-то он неофициальный, но тем не менее было очень много таких примеров, когда люди помогали спасаться э, евреям э, в такое ужасное время, причем очень часто ценой и своей жизни, и угрозы для жизни своих близких. Дальше мы рисовали, вот благодаря тому, что у нас был такой профессиональный навык, у нас дети, слушая музыку, вспоминая, а музыку мы ставили тоже специальную, это 13 симфония Шостаковича, которая называется "Бабье яр", мы читали стихи Евтушенко, мы читали стихи Андрея Дементьева, и вот это вот настроение ребята передавали в подборе цветов. Вот здесь вы видите те работы, которые у них получились. Они действительно похожи на планеты. И вот эти работы, потом они делали выставку, они посвятили памяти тех людей, которые не оставили после себя потомства, которые ушли так рано. И это для них, вот как они потом говорили, был очень важный такой воспитательный момент, очень важный творческий момент. Такие же мастер-классы мы проводили затем в Одессе, причем и с ребятами, с еврейской общиной мы проводили это в Бейтгранте, и с нееврейской аудиторией. Вот здесь вы видите, Соня Колубева проводит это с учащимися художе... школы художественной гимнастики. Для нас очень важно, чтобы после этих мероприятий дети, возвращаясь домой, еще и еще раз расспрашивали своих близких, чтобы они сохраняли память поколений, потому что если не сделать это сейчас, уйдет Поколение, которое помнит, многие уже ушли, и а, вот эти семейные истории, их некому будет продавать. А если мы не помним того, что было, значит, мы не можем противодействовать тому, а, э, э, той возможности повторения каких-то ужасов, какого-то экстремизма, геноцида, которые проявляются сейчас. Вот недалеко, как сегодня, мы говорили о том, что в Кривом Рогу произошло вот такое неприятное событие. Там молодой человек, очень приятной наружности, хорошо одетый, он попал на видеокамеру, испортил, разрисовал, зарисовал сначала стены еврейской школы, а затем и памятник жертвам Холокоста. Вот, что двигало этим человеком? Что он хотел этим сказать? Почему... Вот, воспитался такой человек, который способен на такой поступок. Мы понимаем, что вот от этого до возможности реализовать свои наклонности, если возникнет такая ситуация, шаг один. И что может вырасти из этого человека молодого, мы это можем себе представить. Поэтому для нас очень важно, чтобы этот разговор шел и в еврейской, и в нееврейской аудитории. Ну, вот лично такое мое мнение. Сейчас я попрошу вас, вот в этом чате, где мы с вами представлялись, написать, насколько вы считаете важным работу этой темы в еврейской аудитории? Поставьте, пожалуйста, глобальность важности этой темы по шкале от единицы до 10, где 10 – это максимально важно, и один. Это важно, достаточно об этом говорить, и так об этом все знают. Первая цифра — это, как вы считаете, рейтингу, насколько важно работать в еврейской аудитории. Вторая цифра — в нееврейской аудитории, то есть работать с людьми нееврейской национальности, других национальностей, чтобы донести вот эту тему трагедии Холокоста до них. Пожалуйста, вот в нашем чате пропишите. Итак, первое — от единицы до десяти. В еврейской аудитории, и вторая от единицы до десяти в нееврейской аудитории. Вот на этих фотографиях я вот здесь показываю, как мы проводили такое занятие вот, недавно, несколько дней назад, в одесской школе. И в этом году, в январе, вот эти школы мы объединили тоже таким творческим началом, символ освобождения Аушвица, хрупкий символ жизни возможности выжить в таких условиях – это бабочка. Когда освобождали, освобождали Варшавское гетто, нашли там надпись, она датирована 43-м годом, надпись, которую сделал ребенок. Самое ужасное, что в гетто бабочки не живут. И вот с тех пор бабочки считаются именно символом хрупкости, сладоты, возможности преодолеть ужас, который пережили люди, оказавшиеся в том и в этом году наши ребята на своих занятиях делали такие бабочки, они писали на них пожелания нашим современникам, пожелания будущего, пожелания друг другу мира, добра, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, невозможности повторения геноцида и насилия. И мы применили такую работу благодаря нашей платформе Zoom и в Скайпе на двух площадках. Мы провели такой телемост, который объединил Одессу и Вильнюс. Вы видите здесь учеников вильнюской школы-гимназии и а, этих же учеников Киева, То есть это другие классы, но тоже киевской школы. А, для нас это... Очень важно, потому что мы не только теоретически говорим о том, что было, мы еще раз, вот как э, говорила Ира, обращаемся к истории семьи, чтобы от истории семьи перейти к общей истории. И а, вот здесь вот вы можете а, фотографировать этот слайд, или я могу прислать вам потом ссылки. Я подготовила для вас ресурсы, а, которые предоставляет а, вот этот вот центр Центропа. А, это фильмы, которые они подготовили. Один из них мне очень нравится, он называется «Возвращение в Ровно». Это история двух девочек, которые пережили Холокост а, в детском возрасте, которых спрятала украинская семья вергаясь очень сильным репрессиям, они действительно были на волоске от того, что были бы разоблачены, они спасли этих девочек и их мам. И потом, через многие годы, эти девушки, живущие уже сейчас, взрослые женщины, пожилые женщины, живущие в Америке, вернулись в Ровно, увидели эти места, повидались с этой семьей, которая их спасала. И там э, приведены личные истории людей, э, более 1200 свидетельств, которые специалисты этой организации подготовили. Наша организация тоже занималась личными историями. У нас был такой проект, мы сохраняли память, сохраняли женскую память, потому что вы понимаете, что э, женский взгляд, взгляд матери, бабушки, которая спасает своих детей, спасает семью, спасает свое будущее, для нас очень важен. Но и детский взгляд, потому что многие из тех, у кого брали интервью, наши активисты и вот те интервью, которые у нас есть, интервью проекта «Кэшер», они были взяты у детей войны. И вот эти личные истории, они есть в нашей копилке. И а, я хочу еще а, в завершении своего рассказа сказать о том, что в этом году а, традиционно уже несколько лет объявляется такой конкурс, уже объявлен вот этот конкурс «Андропа» для учеников старших школ и студентов. И если вы хотите принять участие в этом конкурсе, вот по этой ссылке вы можете зайти, прочесть, каким образом и кто может принять участие в конкурсе. Работы принимаются по март включительно. Это могут быть как картины, иллюстрации, презентации, видео, фильмы, стихотворения. Но огромная просьба от всех нас, если вы будете подавать или ваши ученики, или участники ваших общин будут подавать работы на конкурс, отмечайте, пожалуйста, что это работы активистов, работы молодежного крыла проекта Кэшер. Для нас это очень важно, чтобы вот эти работы были объединены в вашей организации, потому что мы многое делаем для того, чтобы эта тема стала для нас постоянно действующей. Если есть какие-то вопросы, я готова буду выслушать. Сейчас я передаю слово Марине, чтобы она рассказала о своем опыте обучения в Ядвашеме и каким образом этот опыт можете применить в своей деятельности. Спасибо, Мариночка. Важно не потерять вот эту трепетность и искренность, и такую, такую интонацию правильно выбранную, потому что действительно тема очень непростая, тема сложная. И по своему опыту я смотрю, что... И раньше занималась этой темой, наверное, интуитивно, но попав вот на семинар Ядвашем, ты понимаешь, что этой темой занимаются не только как бы, активисты, не только те, кто, кому хочется, вот, болит эта тема, но и специалисты. И, конечно, все это разрабатываются методические, методические разработки, ведение этой темы. И для меня были такие открытия на этой конференции. Одно, первое из них это название вообще музея Ядвашем. Как вы думаете, что это вот в переводе значит Ядвашем? Мне вопрос ко всему, ко всем, пожалуйста, ваши идеи, ваши ощущения. Что такое Ядвашем? Если можно, включите, пожалуйста, микрофоны участницам. Господи. Да, слышно? Да, да, да. Да, слышно? слышно? Ру... Яд — это рука. Сама. Еще раз, пожалуйста. Твоя рука. Яд — это рука. Так. А ва, -ва -ашем. Ру рука Бога, как я понимаю. А спасибо. У кого еще какие мнения... Можете написать в чате, вот, не буду вас долго мучить. А, вообще, яд еще имеет такое как, значение, как память. Так вот, яд вашем – это память и имя. И а, вообще, это именно сохранение памяти и возвращение имен. На самом деле, это вот мое было открытие, первое на этом семинаре и хочу вам представить презентацию именно педагогического подхода к изучению и к преподаванию темы э, Холокоста. Сейчас, одну секундочку. Видно, да? Да, Видно, Мариночка, да. Угу. Вот, и э, еще ссылочка такая, и им я дам в моем доме, «И в стенах моих память и имя Яд-Вашим, которые не изгладятся». Это цитата из Исаи. И посмотрите, пожалуйста, на экран. Что вы видите? Вы видите две фотографии. Одна фотография, внизу которой неясная да, фотография еврейской семьи, а вторая фотография – это фотография, где написаны имена этих людей. Это вот именно возвращение имен нашим родственникам, и тем, кто погибли в Холокосте. Что такое память? Если вы можете, прочитайте, пожалуйста, это выдержка из дневника одной девочки. И она в этом дневнике писала, что почему, когда мы попадаем в лагерь, нам наши сверстницы говорят, что мы должны забыть, забыть, как нас зовут, забыть, кто мы, откуда мы, как звали наших маму, папу и родственников. И это будет проще. Но она и, просит, и спрашивает, мама, почему, когда мы расставались с тобой, ты не кричала, Пожалуйста, не забывайте, не забывайте. Это действительно очень важно, не забывать. Саша, там Катя подсказывает нажать пока а, слайдов, тогда на прошу, полный экран развернется. Марина, нужно нажать клавишу пока слайдов, да. Того, да. Чтобы... Вот так, спасибо, Марина. Да, угу. Большое спасибо. И э, сразу же... Да? Сейчас возникли... Вы можете сейчас... Э, э, э, и Марина... Э, из... ...вы с презентации, и люди их скачают. Окей. И э, вот э, в связи с этим я хочу вас спросить, почему, на ваш взгляд, необходимо помнить о Калахкосте? О катастрофе пожалуйста ваши ответы запишите э, в чате э, что вы думаете по этому поводу пожалуйста а мы переходим к следующему слайду э, и на этом слайде изображены э, рисунки э, рядового толкачева зиновия толкачева который э, был в, военным и он э, в числе других э, э, зашел в лагерь Швиц, Майданок, и э, он зарисовал свои свидетельства: это его свидетельство художника, как художника, как человека, как еврея. И на первом снимке э, на первом рисунке э, надпись э, неизвестны. Видите, у этого человека нет ни имени, ничего, только его номер. И действительно, Первое, что делали с людьми, которые попадали в лагерь, это Нет. они их обревали женщин, для женщин это вообще было очень такое, как оскорбление, как попрание всего человеческого, и накалывали им номер, и одевали в роб. И даже если у них не было робы, они просто снимали одежду и давали им свое. Как вы думаете, почему? Я думаю, что чтобы обезличить человека, ведь так проще его уничтожить. Ведь окончательное решение вопроса, оно быстрее бы, эффективнее шло, если человека считать не за человека. И вот на правой части этого слайда женщина, ее зовут Лиза. Это как, знаете, Мона Лиза. Это тот человек, которого, которого он увидел после, после освобождения лагеря. И она забежала на склад и достала вот эти вот ботиночки, которые она прижала к своей груди. Это были два разных ботиночка. И потом он узнал, что у нее отняли детей, и дети умерли. И все, что она могла взять на память, именно на память о своих детях, это вот были эти ее ботиночки. Три вопроса. И вот, если можно, на предыдущей фотографии был изображен человек, на нем у него была нашивка, красный треугольник и буква «П». И вот спасибо, что сказала, действительно, освенцы были в общем-то контрационном лагере, он убирал в первую очередь человека личность. И оставались только вот эти метки – у нацистов была очень большая система. Здесь красный треугольник перевернут вниз означает, что человек был политзаключенным, как минимум, да? Он мог быть коммунистом или членом профсоюза, например, а буква «П» — это то, что он был поляк, был из Польши. И все, у человека больше не было ничего. Ни имени, ни звания, ни должности, ни семейственности, совершенно ничего. Да. И... И а... В вопросах о преподавании темы, непростой темы Холокоста, существует три вопроса. Почему, что и как преподавать? И хочу вас спросить, как вы думаете, для чего мы должны изучать, преподавать тему Холокоста? Напишите, пожалуйста, свои ответы тоже в чате общем, чтобы мы потом посмотрели, или сейчас девочки посмотрят, и чтобы мы имели представление для чего нам это так важно, почему мы должны это делать. И второй вопрос, который как бы тоже затрагивает всех нас, это что мы хотим детям нашим донести, чтобы они знали о Холокосте или высказываются такие вот суждения, что ну, не нужно травмировать детей, вот. Ну, маленьких, наверное, точно. Вот. А там уже они сами выберут, что им знать, что им помнить. Тоже, Что вы думаете по этому поводу, по поводу такого подхода к изучению темы Холокоста? И начинать... Изучение этой темы, вот нам говорили в наших занятиях, это надо с того, что вообще представлял еврейский мир до войны. Вы все знаете, что было как бы два еврейских мира, да? еврейский мир тех евреев, которые жили в Европе, в Западной Европе. Вот, в Западной Беларуси, в Западной Украине, и еврейский мир, который был у советских евреев. И вот на этом слайде, который, вот, я взяла фотографию с презентации «Ядвашем», здесь и показан гассет. на нижней фотографии Соломон Михайлс с флагом, который ему подарили, по-моему, Москва-Швея, передовики вот. И другие, например, вот тот молодой человек, который читает книгу, это он читает заветы Владимира Ильича Ленина. Вот. То есть такой большой срез, но у всех, всех была своя жизнь, был свой мир, и все жили, и все хотели быть счастливы, хотели растить детей, хотели, чтобы... Было все хорошо в семьях, чтобы семьи были полные. Кто-то изучал традиции, кто-то отрицал их, но все равно все хотели быть счастливы. И такой вопрос, когда мы начинаем говорить о Холокосте, как говорить вот об этой жизни, о жизни в нечеловеческих условиях. И в связи с этим... Такие э, У нас возникают вопросы, как, какие моральные дилеммы были, какие моральные дилеммы решали те люди, которые попадали в лагерь, в гетто, э, каку, какое противостояние было у евреев в тех нечеловеческих условиях, какое духовное противостояние. Вот. И тема такая тоже очень э, серьезная, это «Евреи и их соседи». И то, что вот Марина говорила, это какое было окружение и как относились те народы, с которыми жили евреи. Вот эта тема очень такая болезненная и тонкая, когда мы проводим мероприятия с нееврейской аудиторией. Ну вот поговорим о моральных дилеммах. Арон Вайс, тот человек, который перенес Холокост, вот показывали фильм нам ⁇ Меж стен дома ⁇ и он сам э, говорил об этом. Это вот тот человек, живой свидетель, которого я лично видела. Вообще замечательный, молодой, э, с ясным умом, э, преподаватель в Ядвашема. То есть э, увидеть э, такого человека и то, что он говорит, это, конечно, вот э, еще один аспект, как мы можем... Э, Сами как бы эту тему понять больше, объемнее, когда мы что-то видим. Мы видим живого человека, и который нам рассказывает, как все происходило с, со своих слов, то, что он пережил. Это тоже очень дорогого стоит. И он затронул такую интересную тему, как модели поведения руководителей юденратов ну вы знаете юденраты это еврейские советы, которые были в, в гетто вот, руководители этих еврейских советов и на них возлагалась так скажем ответственность они должны были как бы подчиняться немецким властям ну, и э, руководить еврейской жизнью именно в гетто. Вот э, им доносились какие-то приказы, которые они обязаны были э, беспл... прикосновно выполнять. И вот э, как вели себя руководители? Некоторые отказывались сразу, то есть говорили, что они не хотят быть руководителями юденратов. <coughs> были такие, которые э, сразу же потом, когда они понимали, что возникают э, такие критические вопросы, они сразу отказывались от руководства. Были некоторые готовы выполнять приказы ну, материального такого характера, но до определенного момента. И тут возникает моральная дилемма, когда надо было составлять списки людей на депортацию, и они, наверное, догадывались, что с этими людьми будет, до какого момента они брали на себя ответственность за свои поступки. Тоже это очень болезненная и очень э, такая э, сложная тема, которая э, практически я не видела и не слышала, чтобы кто-то говорил об этом. А вот э, этот человек, Арон Вайс, это его было исследование, он историк, он э, написал... Э, научную диссертацию и вот именно его подход, который делит вот поведение руководителей на четыре модели поведения. И это было как-то очень для меня тоже таким вот открытием, очередным открытием семинара «Ядвашем». Ну и, и мы, конечно, доходим до того модели поведения, которая говорится о том, что... Не, не оказывали никакого сопротивления руководителей и защищали свою личную жизнь. Но моральные дилеммы были не только у руководителей юденратов, они касались и э, простых людей. И вот на этой фотографии вы видите Феликса Зандмана. Этот человек тоже, тоже пережил Холокост, он сам из Гродно, и историю его именно освобождения э, и жизни вы можете посмотреть в фильме, называется Триумф духа. Э, рекомендую, потому что э, тоже очередное потрясение. Я плакала не потому, что, да, э, как-то я растрогалась и так далее. Это, ну, я себе там сказала, что я не буду как бы давать волю чувствам, но здесь была затронута другая. Такая интересная тема, как справедливость на Земле все-таки существует. И вот он рассказывал, что дилеммы и были у него, вернее, были, например, у его родных. Например, его дедушка, он сам выбрал свой путь, он взял двух маленьких детей и э, хочу сказать, что там, конечно, эта семья, она играла, так скажем, с немецким э, руководством в такие кошки-мышки, то есть они прятались, они решили, что младшие дети будут мешать прятаться более старшим и взрослым членам семьи, и вот для того, чтобы маленькие дети не... Не боялись, не испугались, дедушка с ними пошел, и он, так скажем, отвел этот удар от своей большой семьи и, вероятно, погиб вместе с этими маленькими детьми. Вот. Феликс заман он выжил, но тоже такая интересная история, тоже такая моральная дилемма, что... Он выжил благодаря очень доброму поступку его бабушки. Бабушка, она сделала так, что оплатила и все сделала для того, чтобы ее горничная благополучно родила. Там были такие осложнения у нее. И поселила она в своей, на своей даче. Это была богатая семья, у них была своя дача. Вот, и... Когда Феликс убежал от немцев, он прибежал к этой женщине, и эта женщина поселила его у себя дома. Ну и, в общем, там целая такая история. К сожалению, нету времени занимать на нашем вебинаре. Я очень вам рекомендую посмотреть этот фильм, а также я хочу вас попросить, чтобы вы тоже в чате писали те фильмы, которые вас тронули о Холокосте, которые бы вы хотели, чтобы вы и другие посмотрели. Пожалуйста, тоже пишите в чате, и мы обязательно потом этот список опубликуем и... Тоже будем рекомендовать для просмотра нашим участницам. Спасибо. Спасибо большое. Я вот уже начала этот список. Mm -hmm. Совсем, ну, Мы знаем классические фильмы, которые, наверное, видели практически все. Список Шиндлера, фильм «Онист». Очень многие помнят фильм «Жизнь прекрасна». Несколько лет назад вышел фильм, который называется «Сын Сеула». Очень рекомендую этот фильм посмотреть. Это новый фильм, он был показан на Одесском кинофестивале. Он посвящен э, тоже вот этой теме. Очень интересно снят. Не буду раскрывать всех тайн. Там очень интересные режиссерские, операторские находки. Очень такой сильный, впечатляющий фильм «Сен -Сеула». И, пожалуйста, напишите те фильмы, которые бы вы рекомендовали к просмотру. Вот сегодня Марина прислала тоже ссылку. А сейчас э, проходит такой э, специальный кинофестиваль э, посвященный этому этой дате вот э, фильм Марина как называется вот этот новый фильм это, это Ирочка И Расплянкина прислала э, эту ссылку ей прислала по-моему тоже ее коллега вот э, этот да фестиваль э, проходит о музыкантах э, перенесенную да, войну да, да, да. Тоже очень интересная какая-то новая работа, я еще не видела. А, так что к этой теме возвращаются. Песни имен. Имен. имен. И известные а, художники, кинематографисты возвращаются к этой теме, и начинающие. В прошлом году на одесском кинофестивале был показан фильм, а, который назывался В нашей синагоге. Это фильм по небольшому эссе, по небольшому рассказу «Кавки». Его снял молодой режиссер, это его дебют кинематографический, фильм короткометражный, он где-то есть в сети, пожалуйста, его посмотрите в нашей синагоге. 20-минутный, даже меньше, наверное, короткометражный фильм, очень сильно, очень хорошо снятый, очень хорошо его посмотреть всем. Еще я рекомендую фильм, который напрямую не связан с темой Холокоста. Это тема морального выбора, это тема предательства и подвига э, Второй мировой войне. Нет прямую темы э, еврейской, там есть противостояние фашизма как мирового зла и личного выбора. Фильм называется... Пятая печать. Фи фильм Золото на Фабри тоже классика. Если кто-то его не видел, очень рекомендую этот фильм посмотреть. Пятая печать. Батя, если можно, мою презентацию тоже загрузи, пожалуйста. Презентации загрузи их можно уже оттуда скачивать. Да, а вот девочки пишут, что первая презентация есть, ее видят. Вот если мою можно, там Я тоже. Да, надо сейчас вторая презентация. Да. Спасибо большое. Закачивается Спасибо. и тоже будет видна. Спасибо большое. Для нас, ведущих сегодняшнего вебинара, очень важно, чтобы мы не только констатировали тот факт, что геноцид недопустим, что трагедия Холокоста не должна повториться, но чтобы сегодняшний наш разговор был отправной точкой для кого-то в начале этой деятельности, для кого-то в продолжении деятельности. И чтобы мы подумали, как каждый из нас может реализовать те знания, тот личный багаж опыта, своей семьи, своей общины, своих родственников, друзей, мировой истории для работы над этой темой. Как мы уже говорили, тема достаточно сложная, и а, она может а, доставить нам много каких-то сложных моментов в ее обсуждении с разных позиций. Вот здесь уже было озвучено, что многие считают, что этой темой нельзя привозить молодежь, что сколько можно об этом говорить. Кто-то считает, что и так уже знают достаточно. Кто-то считает, что чем больше мы об этом говорим, тем больше мы вызываем какое-то противодействие и желание у людей, ненавидящих евреев, антисемитов, сделать какие-то действия, в противовес той деятельности, которую мы ведем. Кто-то говорит о том, что почему мы говорим только о трагедии еврейского народа, хотя были и, и другие трагедии, связанные с национальными вопросами, трагедии цыган во время войны и уничтожение людей не только по национальному признаку, но тем не менее вот такого массового уничтожения евреев только за то, что они евреи, не евреи потому, что они преступники, не потому, что они были не согласны с режимом, не потому, что они совершили что-то, заслуживающее наказание только по национальной принадлежности. Это действительно вот такое вот уникальное сосредоточение зла, которое мы переживали в середине прошлого века. Есть вопросы, мы тоже вот с девочками говорили об этом во время подготовки, и мы не можем их не осветить. Какого-то не столько непонимания, сколько особого толкования этой темы в еврейской среде. Кто-то считает, что трагедия еврейского народа была спровоцирована поведением самих евреев. И это тема, которую тоже нужно обсуждать, нужно о ней говорить. И надо в этом вопросе, иметь свою абсолютно четкую позицию, уметь слышать другую сторону. Надо понимать, что люди с определенным опытом, с определенной э, семейной историей, э, с каким-то видением э, думают, какие уроки можно извлечь из того, что было, и каким образом объяснить то, что было. И э, люди, которые когда не пытались спастись от немецко-фашистского э, нашествия, думая о том, вот такая интеллигентная нация, неужели такое может быть. Вот, часть этих людей переосмыслила, кому было это сделать. Э, точно так же и сейчас кто-то может э, говорить, что действительно это было дано в наказание за те проступки, которые были у еврейского народа, за отступление от еврейских традиций. Поэтому мы должны понимать, что эта тема действительно очень острая, несмотря на то, что прошло так много лет. И это предмет очень серьезного разговора и обсуждения. Потому что, зная, мы можем анализировать, и мы можем сделать то, что каждый из нас в состоянии для того, чтобы не дать возможности вырасти новым расскам фашизма, антисемитизма в наших странах. Да, и э, об этой теме можно рассказывать в разных ключах, можно раз, рассказывать с точки зрения истории, э, фильмов, э, искусства. И вот тоже есть такая тема работы именно с тем, как можно с детьми говорить эту, говорить об этой важной теме, можно с помощью вот рисунков детских. И хочу сказать, что вот, например, такая художница Фридл Дикер Брандерс, она работала с детьми в лагере, и вот она из одна из ее разработок была положена вот именно на то, чтобы работать с такими э, э, тяжелыми состояниями детей, э, чтобы они не, не чувствовали себя э, какими-то э, зажатыми в рамки и могли эту тему проговаривать. То есть эта тема арт-терапии тоже э, очень такая востребованная тема в этой проблеме вот, и э, танцы, и все, все, что можно э, с этой темы, как бы, рассказать о том, как люди сопротивлялись, потому что сопротивление не только было э, в, в лагерях, э, в, в армии и так далее, именно свои, свое внутреннее духовное вот именно сопротивление, они положили в том плане, что они могли после холокоста выжить и быть настоящими счастливыми людьми. Вот. И хочется еще сказать, что ну, есть очень много темы, и вот то, что я показываю сейчас на слайдах, это тоже можно с детьми с, разными, с разным, так скажем, возрастом это говорить и так далее. Даже вот на примере простых стихов, кто такой Адоль Эхман. То есть у, у него все хорошо, у него 10 пальцев на руках и на ногах и так далее, так далее. Вот. И почему, в чем причина того, что такие люди были? Закончить я бы хотела э, митчей, которая имеет под собой реальную основу, когда э, после освобождения многие дети не знали, откуда они происходили, из каких семей, не знали, поскольку они были очень маленькими детьми, не знали о своей национальности. Был такой случай, когда Равин пришел в детский дом, где были дети разных национальностей, и тихонечко, дети в это время играли, начал читать молитву мам и несколько детей подняли глаза и автоматически начали отвечать, вспоминая, что когда-то они слышали эту молитву. Таким образом наша традиция помогла идентифицировать этих детей, помогла им себя самоопределить и сохранить свои корни. Поэтому для нас очень важно рассматривать эту тему с разных сторон, говорить о еврейской традиции, говорить о еврейском народе в контексте мировой истории. И говорить о том, каким образом мы вместе можем объединить свои усилия для того, чтобы геноцид в любом э, виде, э, геноцид против любых людей, любых представителей разных национальностей и разных религий и разных других единений не был реализован для того, чтобы мы жили в мире, где царить добро и справедливость. И я очень надеюсь, что сегодняшний наш вебинар — это еще один шаг такому миру, без насилие, миру, в котором будет мир, любовь, взаимное уважение. Спасибо вам большое за участие. Если есть желание что-то рассказать, каким-то образом поделиться своим опытом или желанием как-то реализовать в дальнейшем эту тему, мы с удовольствием выслушаем вас. Ну, возможно, надо обдумать, и мы всегда готовы вы знаете, наши координаты, контакты. Пишите, звоните, и мы будем продолжать. Сегодня это наш первый опыт по подготовке к дню празднования Холокоста международному. Но мы будем продолжать и в следующем году. Так что спасибо вам большое за ваши рекомендации. И спасибо за, за то, ваши... что так активно писали в чате, отвечали на все вопросы. Мы все это работаем вся эта информация будет доступна. Кто не смог почему-либо скачать презентации, напишите, пожалуйста, кому выслать. Я думаю, что эти презентации мы можем разместить на сайте проекта Кэши, откуда можно скачать, в нашу методическую топилку. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам в этой Спасибо. сложной теме. Спасибо большое. Да. Спасибо, Спасибо всем. Спасибо за участие. Спасибо.